Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака РАК на июль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего хочу поздравить июльских раков с вашими днями рождения и хочу пожелать вам, чтобы этот год обязательно привнес в вашу жизнь целую волну приятностей и чтобы ваши желания начали незамедлительно сбываться. Итак, начнем мы с первого важнейшего события июля месяца. Это то, что первого числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения возвращается обратно в знак Козерог, ваш седьмой сектор. И будет он находиться в вашем седьмом секторе по 17 декабря. И на самом деле это уже, скажем так, последний заход Сатурна в этот сектор. Он воздействовал слишком долго, на эту сферу вашей жизни. И сейчас его влияние будет даже положительным. Он поможет вам увидеть результаты вашей работы, которая связана с другими людьми. То есть если вы занимались поиском своей аудитории, организацией работы персонала или искали людей, которые нужны вам для работы или для личной жизни, то сейчас наступит такой период, когда вы увидите результаты этой работы. Сатурн только поможет укрепить результат, он поможет укрепить свои позиции. И, соответственно, это хороший период для того, чтобы цементировать ваши достижения. В следующий раз Сатурн войдет в знак Козерог через долгих 30 лет. Поэтому есть смысл заложить очень прочный фундамент, который поможет вам в дальнейшем строить высокие замки. Итак, 1 числа Меркурий, планета коммуникаций, поездок и документов, будет соединяться с Солнцем. Меркурий целый месяц находится в вашем знаке, и это значит, что ваш интеллект будет работать очень активно. Это период, когда очень много предстоит работать с информацией. Могут быть поездки, работа с бумагами. И единственный момент, что до 12 числа желательно не начинать что-то принципиально новое, разве что это не касается только тех проектов, которые вы постоянно откладывали. Если вот в вашей жизни есть такие дела, которые вы всегда на послезавтра откладываете, то... Скорее всего, в этот период вам нужно будет приступить к выполнению таких задач. Что касается периода после 12 числа, то это будет время нарастающей активности. Это будет очень удачный период для любых сделок, для покупки, продажи, переговоров. И в целом, целый месяц для вас будет очень активным, но... Вторая половина месяца это уже будет определенное движение вперед. Соединение Солнца и Меркурия первого числа поможет вам осознать что-то очень важное, то, что связано с вашей личностью, то, что связано со взаимоотношениями с окружающими, с вашим принципом общения. Это соединение может дать очень сильное желание изучать что-то, изучить какой-то вопрос, или это может касаться даже темы автомобиля. вы к примеру, захотите новый автомобиль или будете активно посвящать время поездкам. 5 числа будет лунное затмение в четырнадцатом градусе знака козерог в вашем седьмом доме, который отвечает за партнерские взаимоотношения, за брак и в принципе за всех важных людей и взаимоотношения с ними. И данное затмение будет последним из целой серии затмений, которые были последние 18 месяцев в вашем секторе партнерства и брака. Это значит, что по сути те браки, которые выстояли в этот период, дальше все будет очень хорошо в жизни этих людей. И наоборот, данное затмение может помочь увидеть людей, которые окружают в их истинном свете. Это затмение может помочь выработать правильную стратегию взаимодействия с людьми, которые вас окружают. И на самом деле, данное затмение, наоборот, покажет вам, что хватит уже свой фокус внимания держать только на людях и на взаимоотношениях с ними стоит переключать внимание на другие темы. И поэтому, скажем, данная эпопея в вашей жизни будет завершаться, и многие раки в связи с этим почувствуют облегчение. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и 27 числа этот аспект будет повторяться. Будет затронут ваш первый и 10 сектор гороскопа. Это очень важные дни для вас, когда могут решаться серьезные вопросы. В этот период для вас будет на первом месте отстоять свою точку зрения. Не исключено, что могут быть даже и конфликтные ситуации, но важно быть активным и важно не забывать о своих приоритетах. Как я уже говорила, 12 -го числа Меркурий разворачивается в вашем знаке в прямое движение, и вот этот момент разворота может принести в вашу жизнь какой-то приятный подарок в виде хорошей новости в виде того, что какой-то вопрос без вашего участия наконец-то будет решен, В целом, в период стационарной планеты, то есть вблизи 12 числа, не стоит активно вкладывать силы в какие-то дела. Делам будут решаться без вашего участия. Если это должно произойти, то это произойдет и не нужно, скажем, на эту тему нажимать. 14 числа Марс соединится с Хероном в вашем 10 секторе карьеры, жизненных целей и достижений. И данное соединение будет подталкивать вас к тому, чтобы разделять энергию, работать в двух направлениях. Скорее всего, в июле месяце в вашей жизни будет две очень-очень важные темы, они будут не связаны между собой, но вы будете работать над двумя этими темами. К тому же Марс в течение всего месяца находится в вашем Десятом Доме. Это значит, что пришло время решать самые важные вопросы, не распыляться на второстепенные вещи. Марс в этом месяце замедляется, так как он в сентябре будет становиться ретроградным. Поэтому темпы жизненные тоже будут не настолько быстрыми, как хотелось бы. Но в то же время мы можем сконцентрировать наше внимание на тех вещах, которые самые важные. И мы будем делать эти вещи намного качественнее и эффективнее, чем раньше. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Это может создать определенное напряжение в отношениях с другими людьми. И в этом месяце вам нужно быть очень эффективными в плане обсуждения каких-то дел, решения вопросов с другими людьми. Вы должны решать ситуацию здесь и сейчас по мере ее поступления. Иначе вот в эти даты может возникнуть коллапс, когда вам нужно будет отвечать всем и сразу, и вы не будете успевать. 20 числа будет Новолуние в вашем знаке, и эта новолуние поможет вам почувствовать, что начинается какая-то новая страница в вашей жизни. Это очень символическое для вас Новолуние, так как перед этим было лунное затмение, которое закрыло целый цикл затмений на оси вашей Козерог. И данные новолуние показывает, что действительно какая-то страница уже подошла к концу, и начинается новая страница в вашей жизни. Поэтому однозначно многие раки в конце июля почувствуют свежий бриз, почувствуют, что в их жизни начинается новый этап. 22 числа Солнце переходит в знак «Лев» и будет находиться в этом знаке «Месяц». Это ваш второй сектор финансов. И Солнце, безусловно, оживит финансовую сферу — это… Период, когда вы почувствуете, что имеете возможность покупать то, что хотите. Это период, когда многие ваши желания касательно финансов могут исполняться. И в целом финансовые вопросы будут решаться очень быстро. И зарабатывать деньги будет намного проще, так как вы сразу будете видеть, что вам нужно делать, чтобы быть эффективнее. 22 числа Меркурий будет в аспекте к Урану и будет затронут Ваш первый, одиннадцатый дом. Это аспект эффективной коммуникации, быстрого решения вопросов и быстрое движение к цели. Если Вы смотрели мое видео «Гороскоп для Вашего знака» на июнь месяц, то я дважды упоминала там об этом аспекте. И третий раз этот аспект проявляет себя в июле месяца. Так что события по этим дням могут быть взаимосвязаны. И если вы наблюдали в прошлом месяце за данным аспектом, то вам будет проще понимать, какие события произойдут в этот раз. 27 числа Юпитер будет в хорошем аспекте к Нептуну. Это аспект между двумя медленными планетами. Он так или иначе воздействует в течение целого года, но есть определенные дни, точки. Когда он включается очень интенсивно, это хороший аспект, который воздействует на настроение. Он дает веру в себя, он дает внутреннюю силу, ощущение опоры и поддержки в жизни. И я оставлю ссылочку внизу под этим видео. Я уже снимала об этом аспекте и рассказывала о том, как он воздействует на всех нас. Советую вам перейти, посмотреть и быть в курсе. И, наконец, 30 число. Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Нептуну. Это не самый подходящий день для того, чтобы решать юридические дела, а также для того, чтобы иметь дело с государственными инстанциями. Может возникать путаница и недоразумение. В то же время это хороший период для поездок, особенно с целью отдыха.